Уснула – проснулась, а лишнего жира как не бывало. Но не мечтали? Разбираемся, чем придется поплатиться за мгновенное преображение и как много рациональных зерен в слухах вокруг липосакции. Четыре мифа о липосакции. Миф первый – операцией можно убрать лишний вес. Без особого вреда для здоровья на операционном столе можно убрать 4-6 литров жира, не больше. Иначе вы потеряете много крови. А реабилитация пройдет весьма тяжело. Следующую операцию можно будет сделать только через год. Поэтому липосакция – это не способ похудения, а скорее возможность скорректировать проблемные зоны. Миф второй. Липосакция портит кожу. Многое зависит от самого пациента. Если он молод, а его кожа в хорошем состоянии, процедура на нее никак не повлияет. А вот кожа возрастных пациентов, увы, может понадобиться подтяжка мягких тканей. Миф третий. После липосакции результат виден сразу. После операции придется как минимум сутки полежать в стационаре, чтобы хирург убедился, что все прошло успешно. Еще 3-4 дня вы, скорее всего, будете чувствовать себя так себе. Может подняться температура, будет тяжело двигаться, прооперированное место будет болеть. Через 2-3 недели можно полностью вернуться к нормальной жизни. К этому времени отеки и синяки сойдут, но в течение месяца придется поносить компрессионное белье. Миф 4. Липосакция не считается хирургическим вмешательством. Это несложно, но все же операция. Перед липосакцией нужно пройти обследование, а еще у нее есть противопоказания. Заболевания внутренних органов, диабет, варикозное расширение вен плохая свертываемость крови, онкологическое и сердечно-сосудистые заболевания. На этом я заканчиваю мое короткое видео. Надеюсь, оно было полезно. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.